Давно хочешь зарабатывать в интернете, но кругом сплошной лохотрон? Прямо по ссылочке в описании, переходи на сайт и учись зарабатывать 100 тысяч рублей в интернете с завтрашнего дня. Ссылочка есть в описании. И всем привет, ребята, с вами Топпер и сегодня я покажу 10 крутых товаров с Алиэкспресс. Поехали! Хочешь экономить на своих покупках или зарабатывать на покупках других, регистрируйся в партнерской программе PEN и зарабатывай до 11% с каждой покупки на AliExpress. Ссылка в описании. Начнем мы с игровой мыши на 9 кнопок и на 4000 точек на дюйм, что достаточно хорошо для ее стоимости, но на игру это особо не влияет. У мыши цвет меняется в зависимости от настройки DPI, стоимость 15$. долларов. Второй товар это цифровой термометр для мяса, который работает от батарейки. Данный товар будет полезен на любой кухне. Стоимость всего 2 доллара. А каком такой силиконовый человечек для заварки чая? Довольно прикольный и необычный товар. Стоимость всего 1 доллар. Четвертый товар еще более необычный предыдущего, а это черная зубная паста. Черная она из-за содержания в ней угля. 100 грамм пасты стоит 3 доллара. Пятый товар это повербанк на 12 миллиампер мАч солнечной батареи, также продавец сложит переходники для зарядки. Но в отзывах встречается, что емкость батареи меньше заявленная, это значит, что можно будет вернуть деньги, если проверить емкость батареи и открыть спор. Стоимость 14 долларов. Следующий товар это ретранслятор сети. Данное устройство усиливает сигнал Wi-Fi роутера в комнатах, до которых не доходит сигнал. Данное устройство работает от розетки. Стоимость 14 долларов. Седьмой товар это тайник в виде камня с вырезом для ключей или мелких вещей. Очень полезная вещь для тех кто живет не один и не хватает на всех ключей. Стоимость 4 доллара. Восьмой товар это удлинитель производителя Xiaomi с тремя USB портами и с тремя входами для вилок. Данный удлинитель будет полезен в любом доме. Стоимость 15 долларов. Предпоследний товар это 3D ручка, при помощи которой можно делать красивые фигурки. Продается она в четырех цветах. Стоимость 27 долларов. И последний 10 товар это смарт-часы экраном в 1,3 дюйма, с входом для сим-карты и емкостью аккумулятора от 180 до 220 мАч и камера на 0,3 мАпикселя. Стоимость от 14 до 25 долларов в зависимости от комплектации и цвета. А на сегодня все, если пригляделся какой-то товар из видео, то все ссылки на товары находятся в описании под видео. Также не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Копер. всем спасибо, всем пока.